Итак, смотрите, коллеги, что у нас с вами дальше, впереди у нас восемь занятий по этому курсу, всего курсов я напоминаю у нас три, по этому курсу у нас с вами еще 8 занятий, которые будут связаны с познанием каждой из стихий и изготовлением стихийного амулета, это ближайшие четыре занятия, потом мы с вами перейдем на стихийные сочетания и будем изучать отдельно Сочетание стихии Воздух-Вода, потом сочетание отдельной стихии Огонь-Земля, следом Крест стихий и Основы Целительства. Всего 8 занятий у нас по этому плану. Вопросу. Пойдем мы, конечно же, от простого сложного, от простых стихий в чистом виде к их стихийному сочетанию, для того чтобы познать их с одной стороны, а с другой стороны пробудить эту силу в себе. Поэтому чем лучше, сами понимаете, вычищено астральное тело от восприятия стихийных сил, тем лучше у вас будут результаты в дальнейшем. Это понятно. Если вы что-то что понимаете, что вы не доработали, значит на вас ложится двойная нагрузка, не только постигать стихию, не только в ней находиться, но и дочищать, что у вас недочищено. А углубленное погружение в стихии, оно будет несет за собой два эффекта, два очень важных для нас эффекта. Первое, это оно не только выявит недоработку, если она у вас есть, и покажет вам ваши слабые места, потому что если к сегодняшнему моменту при чистке стихии вы входили в стихию и чистились тогда, когда считаете нужным, то начиная с сегодняшнего занятия вы будете находиться в стихии, Вне зависимости от того, желаете вы того не желаете вы того вы просто там будете находиться. И, соответственно, такое глубокое погружение в стихийные вибрации той или иной стихии, они немедленно выявят для вас проблемы в сознании, если таковые найдутся, что вам не дает держать эту частоту, держать эту вибрацию, держать эту силу больше, чем вы это делали раньше. Один эффект с одной стороны, а с другой стороны глубокое погружение в ту или иную стихию будет неизбежно воздействовать на ваш разум и позволять ему несколько и не только разумное и тело, и позволять ему мутировать, трансформироваться под воздействием, под вибрацией той или иной стихии. И понятно, что стихии 4 плюс их сочетание, и дадут они эффекты трансформации каждый в своем ключе, и повторов там не будет. Если мы все это грамотно переживем и позволим каждой трансформации случиться, каждой трансформации совершиться, и впустим в себя эту силу, то поверьте, в большей степени вы решите свои проблемы социальные, те, которые есть однозначно. А все почему? Потому что все эти проблемы ваши, они появились лишь только лишь потому, что вы не имели раньше возможности брать и питаться стихиями в чистом виде. Вы вынуждены были брать их из человеческого мира. А это всегда суррогат, это всегда уже искаженная, уже измененная вибрация. Причем мы с вами знаем прекрасно особенность нашего разума и психики, особенно тело, которое в большей степени инертно, чем все остальное. Мы знаем, что если мы начинаем привыкать к какому-то продукту, слезть с него, Крайне вредно, особенно если этот продукт не натуральный, особенно если он сделан со всякими Е, со всякими усилителями вкуса, со всякими добавками. Да. Сознание привыкает к легкой пище, с легкой в том, с той точки зрения, что ему не приходится тратить усилий для его разложения, для того, чтобы выработать из него определенные питательные элементы. Там их элементарно нет, скорее всего. Если есть, то в настолько малом количестве, что не приходится прилагать организму труда для того, чтобы их извлечь. Но и оно к такой лени крайне привыкает, то есть оно мутирует под Макдональдс, под всякие Е, под колбасу, да, то есть вместо того, чтобы использовать, например, грубо мясо, да, как источник белка, он привыкает к колбасе, мясо он разложить уже не может. Мясо он не может разложить на белки, те, в свою очередь на аминокислоты, у него просто не получится. Колбасу может, потому что там мяса нет или мало, а вот массы в чистом виде уже нет, это трудов надо больше, это работы надо больше. Вот с нашим телом и с нашим разумом происходит то же самое. Стихийная сила есть везде, но всегда как, знаете, как вот раствор, капелька на стаканчик, мало очень. В основном это уже человеческие его э, такие, как это слово подобрать правильное. Э, Клоны, наверное, вот так вот, не настоящие, но делаются вид, что настоящие, что это стихийные силы. Вместо стихии воды мы питаемся человеческими эмоциями, вместо стихии огня мы питаемся человеческим теплом, человеческими ощущениями отсюда и такая неестественная потребность у человека кучковаться друг с другом, да, обязательно, чтобы рядом какое-нибудь туловище находилось, да, потому что без этого ну, совсем чего-то никак. Не можем питаться отдельно стихией воздуха, то есть информации в чистом виде. Нам обязательно нужен какой-то суррогат, измененный уже от человеческого, разжеванный кем-то. Информацию уже кто-то пожевал, нам разжевал, в рот положил. То есть опять же ничего делать не надо. Ну и, конечно же, энергия Земли. Мы не можем брать ее в чистом виде. Мы также ее берем с точки зрения питания, с точки зрения пищи и всего прочего. Уже, уже в измененном состоянии, а это не настоящее. Но наш разум и тело мутировали под эти суррогаты, они мутировали под эту иллюзию, правильно, мутировали. И для того, чтобы научить его брать энергию в чистом виде, нам придется проделать путь обратный. И наблюдать все эти эффекты можно лишь только в том случае, если мы не будем это делать время от времени, а просто погрузимся в среду и не дадим себе возможность из нее выскочить. Знаете, как у человека, который садится на диету, так? сидели когда на диете. Чем жестче диета, тем страшнее нагрузка. И поэтому такие диеты, например, типа голодовок, они всегда лучше проходят в каком-то обособленном пространстве. Санатории, больницы, еще какие-нибудь там курорты, где под надзором и под взглядом опытного специалиста тебе не дают из этого пространства вырваться. Вот стихия будет выполнять для нас функцию такого ментора. Она не даст нам выпрыгнуть из нее. И поэтому э, волен с неволен разуму и телу придется меняться под естество, под естественность. И сделать надо все возможное, чтобы, все уровни сознания не захотели больше брать иллюзию, не захотели больше брать это не настоящее искусственное произведение стихии. Поэтому погружение в стихию должно быть не шуточным, оно должно быть настоящим. Для того, чтобы оно было настоящим, всякий раз исследуя ту или иную стихию, мы с вами будем делать амулет. Для того, чтобы вы через этот амулет получили якорь, якорь погружения в ту или иную стихию. Камни под амулеты вы получите сегодня. И будете с ними работать так, как я вас буду этому учить. Первое погружение, которое мы с вами сделаем, это погружение в стихию Земля. На ближе всего нам по плоти ближе всего нам по физическому телу. Вибрациями, которыми питается наше физическое тело, они находятся в том же частотно-волновом диапазоне, что вибрации Земли, на которой мы живем. Если вам эта Земля подходит, то это очень здорово почувствуете. Приезжаю домой, да, и можно расслабиться, можно не напрягаться. Приезжаю в другой город, где частоты несколько иные. И вот это внутреннее напряжение, которое фоном всегда... Как мышцы всегда слегка спазмированы, разум всегда напряжен, да, то есть не отдохнуть показатель того, что ты приехал мне на свою землю, потому что на своей чувствуешь себя всегда в безопасности, а на чужой нет. Это древняя наша память, древний наш разум, который говорит, держи контроль, держи, бдительность. Наша с вами будет задача эту стихию изучить. Изучить с той точки зрения, чтобы постичь ее всю, впустить ее в свое тело и сформировать для сознания иммунитет. Больше никогда, ни при каких обстоятельствах не брать суррогаты человеческого мира, не поддаваться на провокации человеческого мира. Как мы будем это делать? Это мы будем делать на следующем курсе стихийного факультета, а пока сейчас в себе надо выработать вот это правило стихийная сила лучше, чем все остальное. Для этого мы должны в нее погрузиться. Мы должны в ней пожить и увидеть как отрицательные эффекты, так и положительные эффекты. В каждом деле есть и отрицательные эффекты и положительные эффекты. Какая-то стихия повышает работоспособность, ну, например, понижает интеллект, или напротив какая-то стихия усиливает интеллект, но снижает, например, физическую выносливость. Да? Соответственно, их сочетание можно предположить, что оно будет подразумевать и то, и другое в той пропорции, в том количестве, которое нужно. Но чтобы знать, какие пропорции, какое количество тебе стихийных сил надо, надо познать их все, пробудить их все, увидеть свои личные, персональные, индивидуальные реакции на ту или иную стихию. И в зависимости от этого уже впоследствии понимать, что, чего и сколько тебе нужно для успеха для результата, и поверьте, у каждого эта формула успеха будет абсолютно своя, своя, потому что вот эта химическая формула стихий, она тоже будет у каждого своя, нет универсальной никогда, ни при каких обстоятельствах, ни для какого человека нет универсальной стихии, всегда этот подбор идет индивидуально. И наша с вами будет задача, конечно, найти свой собственный рецепт, рецепт собственной силы, стихийной силы, и он будет непременно найден, но только при одном условии, ваше сознание стихии не отторгает, оно с ними соглашается, оно их хочет, А для этого должна быть пройдена чистка, которую мы с вами делали на базе, и должна быть абсолютная мутация сознания под предпочтение взять стихию в чистом виде, чем ее в искусственном в варианте этим мы с вами будем заниматься на этом курсе. Любая наша работа всегда будет начинаться с гармонизации по стихиям, потому что надо, то есть через крест стихий. Да, это всегда будет наша практика, всегда будет наша раскачка. Во-первых, это даёт, даст нам возможность в большей степени, чем что-либо что, другое, скинуть воздействие окружающей реальности, окружения сегодняшнего дня. Мы живем среди людей, а в городе это плотность превышает разумные пределы. Поверьте, город это клака, это такая тюрьма. Да, и с точки зрения всех живых, живущих в этом мире, люди и должны жить в городе, потому что, знаете, как в тюрьме. Да, они должны жить на замкнутом пространстве, желательно с этого пространства не выходить, потому что каждый человек по сути по своей, для всех, всех, всех окружающих стихийных сил и, и, и, и расы животных и так далее, это вирусоноситель. Потому что он мутировал, его сознание давно мутировало от натурала к какому-то суррогату. И оно будет искать этот суррогат в окружающем мире, выведя человека из города, как в том анекдоте, он будет стараться подышать под выхлопной трубой. Юмор юмором, но на самом деле это реально отражает мутацию человеческого сознания. Да? А соответственно, если ему в лесу надо подышать под выхлопной трубой, чтобы выжить, значит, он Поганец эту выхлопную трубу с собой принесет, правда ведь? Там ведь выхлопных труб нету. А это значит, что он будет загаживать своей, не под, своим вот этим непотребством пространство, которое ему не принадлежит, и ставить под угрозу жизнь всех остальных. Поэтому город это единственное место, где мутированные сознания могут выжить. Но зато вы почувствуете, когда у вас эта мутация начинает, начнет изменяться, Наличие плотного количества тела рядом станет не просто ненужным, а излишним, и вас будет тянуть в ту среду, в ту природную атмосферу, которая вам действительно нужна. И появится, появившееся это желание, пусть оно не будет вами задавлено, и пусть оно будет обязательно вами реализовано. Человек, как часть природы, должен жить. В непосредственном контакте с ней, если его тянет от природы куда-то в другое место, это говорит о том, что его сознание начало мутировать да? через колбасу, через Макдональдс, через неправильную пищу и неправильное взаимодействие с природой. Вот, поэтому наша с вами гармонизация по стихиям, она позволит прежде всего оторваться от воздействия окружающей реальности, и других людей на ваш разум, она позволит стать вам немножечко более свободным, потому что точка сборки разума человека, вернее, и точка фиксации его внимания, она фиксируется не столько им самим, сколько окружающим пространством. И Чем плотнее это пространство, тем в большей степени она фиксируется на определенной зоне. Если люди вокруг да, эфирно-астральные, то есть живут на уровне там, огонь и вода или земля в лучшем случае то своими полями, своими эманациями они не только будут делать активными эти свои тонкие тела, но еще и те стихийные силы, которые эти тонкие тела предопределяют, а значит доминантов в поле, в плотном поле людей будет тех стихий, которые у них есть, огня, например, как из этого примера, или воды. И сколько бы вам не хотелось уйти, например, на, на территорию воздуха, на территорию Каузального тела, воздух, вода, на территории будхиального тела, огонь, земля, окружающая плотность народа, населения не даст вам это сделать, она будет искусственно удерживать вашу точку сборки на том уровне, который удобен им. И поэтому, чем меньше плотность людей вокруг вас, тем будет лучше. А для того, понимая, что это невозможно сделать в одночасье, ваша палочка-выручалочка, ваш антидот от яда, Окружающего мира это медитация через крест стихий. А то не навсегда вы должны будете делать ее ежедневно. Как чистить зубы? Если не хотите болеть тяжелейшими неизлечимыми заболеваниями, делайте крест стихии регулярно. Как любой соматолог вам скажет: не хочешь остаться без зубов, чисть их вовремя. Вот я вам скажу то же самое. Подобная раскачка нужна. Всякий раз, когда вы работаете со стихиями. Не та раскачка, которой вы привыкли на основном курсе. Да, потому что там мы активируем чакру, у нас основной курс нужен для того, чтобы пробудить возможности сознания. И, конечно, в большей степени он адаптивен к окружающему миру, то есть больше социален. Да, и там мы получаем в большей степени социальные эффекты. Но стихия это другой разговор, когда мы говорим о стихиях, конечно же, мы говорим не о социуме, мы говорим о магии. Ибо вся магия питается только лишь силой стихии. У каждого есть при проявленной силе и при проявленной магии всегда будут свои, безусловно, предпочтения. Да? А так они и называются, стихийные силы, стихийные домены, стихийные предпочтения, вы тоже найдете свой, но найти свой Стихийный домен можно лишь только в том случае, когда вы познали все, а иначе все будет от ума, эмпирически, а это не совсем то, что нам нужно. И как бы вам ни казалось правильным или неправильным, лично для вас включение в ту или иную стихию, ее познание и принятие позволит в большей степени вам осознать свое или не свое.